Тому, кто сеет гнев и несмирение, Тому, кто отвергает карму, как высшее решение, Тому дорога в ад готова напрямить, Чтоб в искупление было единой